Друзья, у меня небольшой вопрос. А если один человек скажет, звук поставим на все, остальные что ответят? Отлично, поехали. Mm-hmm.